Для меня это идеальный мотоцикл. Сколько пробег у него был? 295 тысяч. Крутить на все деньги. Сколько максималку ты выжимала? 200... Доехать до Тюмени. Я уже путешествовала по России, голопом по Европе, по всему миру. ДТП, не ДТП. Прокатилась, разложилась. Это было во Франции. Надо было фигать. Ну что, здравствуйте, мои маленькие, большие, дорогие, не очень враги и доброжелатели этого канала. Вы на канале Globus Moto. Меня зовут Патрик. Здесь стоит со мной рядом Татьяна по прозвищу Леса, которая расскажет сейчас об этом мотоцикле и сколько она проехала на таком же по всей России, матушке и Европе. Ну, не на этом мотоцикле, а на предыдущем, да? Да. Какого года у тебя был предыдущий мод? 2003-го. Вообще, ты думал, 5 Ну, ладно, несу. Я, может, сама не помню. Honda VFR 800 2000 какого? 2015 -го года. 15 -го года. До этого какой у тебя был мотоцикл? Honda VFR 800 только 2003 -го года, да. вот. а до этого было еще Suzuki SV650S. В появился. конце 2009 -го года да, появился, он да. появился и ты каталась, если не ошибаюсь, со Speedfire. Да. с Денисом. Первое да. твое знакомство с мотоциклистами, это был, наверное, Нет, да? это было гораздо раньше, на самом деле, благодаря одной компании, которой я познакомилась. Угу. Вот. Меня прокатили на мотоцикле, в голове повернула, <скохот> обратно уже не отвернула ничего. Да, и я решила, что я хочу мотоцикл. Ну, вышло так, что я, получив категорию, у меня год провалялись права просто. Категорию А. Потом я купила шлем себе. А к шлему купила уже мотоцикл. То есть, первое, ты купила шлем? Да, первое это был шлем. И после этого, да, я как бы объездила всю Ростовскую область, училась ездить я сама. На свежке? На свежке, да, сама. Я взяла всего, тогда еще у нас у Паши. Uh -huh. Мотобазар, Антон работал, который преподавал там. Я взяла пять занятий всего лишь, потому что на больше у меня денег не было. Uh -huh. вот. Отъездила пять занятий, и следующая я училась ездить сама. Uh -huh. Не без ошибок, конечно, естественно, падение, все остальное, но благо без переломов, без ничего. И на Сышке я откатала два сезона всего, любовь у нас с ним не сложилась после поездки в Крым на второй а сезон... Да, 650 я... было. Да, 650 S. Это та, которая в пластике, но не до пластики, как-то угу. непонятно. Не, не до пластик, да. <laughs> да. ДТП, не ДТП, Назвать сложно. Почему? Историю. Помнишь? Нет. А, Рассказывай. На трассе из Таганрога возвращаясь перед Самбеком, а -а -а. встречная машина мне ломает руку да да руку, да пальцы, я помню это, пальцы, это пальцы. на свежке да, было да, на было... выходе было нет это было на, на свежке. свежке да. Было. Да, там была после... история да то что получается встречная машина выехала на встречную ну, так скажем на встречную да и я так понимаю что ломает зеркало ломает пальцы да, там вот, что-то там до локти всего лишь пальцем, мне повезло, я сама затормозила. Ну да, вот, кстати, вот упала. очень хорошо, то, что, да, просто, то есть, произошло столкновение, и Татьяна сама удержала и припарковалась. Да. Я помню эту историю на Росбайкере. Ну, короче говоря, Росбайкер это такое некое сообщество очень громадное, которое знает друг друга лично. Ну, это уже другой вопрос. Вы наверняка слышали про это название в других роликах. Давай дальше. Потом после да. этого. Любовь у меня с ним не сложилась, и я решила его продать. Но какой выбрать мотоцикл для себя я не знала и не представляла. Но благо компания э, того же самого Ростбайкера, которые там плотно общаясь с людьми, подсказали, рассказали о том, что есть такой классный мотоцикл Honda VFR. Ну, на самом деле, я удивлен, что тебе, тебе порекомендовали VFR. Хрупкая девушка и VFR, это немножко, вот, честно, в моем понимании, это не, не складывается. Но я могу сказать, что VFR, на самом деле, прощает очень много ошибок. Угу. Очень много, потому что тормоза комбинированные, есть как бы АБС, поэтому... На нем очень сложно упасть, я не знаю, это надо постараться просто. Это, я не знаю, надо просто взять и бросить его, бросить и бросить. Я ну, хотел бы заметить, что ты ездила на СВшке, никаких АБС, никаких там комбинированных тормозов не было. Как ты училась? Да. Многие сейчас, паника, истерика у людей... «Ой, мотоцикл без АБС, все, я не сяду. Людям этим скажи. Одно... Нужно уметь тормозить, так. на мой взгляд, Они а надеются ну, на электронику». Первая, первая моя ошибка была все время, когда я училась только ездить, это переторможение. Перетормозил, упал, перетормозил, упал. Потом, когда ты уже со временем, голова начинает соображать, ты понимаешь, что ты делаешь не так. В любом случае и потихоньку-потихоньку как бы так и училась да. пробуем путем а, ошибки, на площадке, ошибки. Да, потом а, но ну, на площадке было совсем немножко потом да я выезжала из гаража потихоньку вот недалеко впоследствии я уже разработал для себя маршрут определенный до работы каждую ямочку каждую кочку я знала все где рельсы все все все и маршрут не меняла после того как я а, стала уже наизусть знать весь маршрут, с закрытыми глазами могла проехать, я его поменяла. То есть ты вызубрила маршрут, получается? Я вызубрила его, да, и я его поменяла. И потом я стала уже активно-активно, и после этого, когда я стала ездить уже активно на работу, я стала выезжать за город на мероприятия все, э, фестивали и все остальное, и на второй сезон я уже поехала в Крым. Да. На второй сезон поехала в Крым? Да. На СВ-шке? Да. Ай, молодец какой, да? Да, я поехала в Крым, но, к сожалению, минусы свешки были, это очень много масла жрет. Масло я с собой, кстати, везла, да, чтобы постоянно доливать его. Да, не знаю, в чем проблема была в итоге. Кто-то говорил мне там, чтобы с клапанами, походу, тут надо было поменять или что-то еще. Но, в общем, я оставила это занятие для, но, для нового <laughs> да. владельца. Но я честно ему сказала о том, что есть проблема. Как бы надо сделать, детали заказаны, забери все. А, даже бы. детали были заказаны. Да, да, да, все было заказано. Надо было просто это забрать и все. Ой, почему и свой V-образный мотор снизу? На этом мотоцикле прокатилась на вторым номером. У меня была возможность такая. И мне он понравился. Он был небольшой, достаточно легкий. И... Вибрации вот эти все, да? Да. И как-то он так плёгок в управлении было достаточно. Для меня во всяком случае. То есть случае, ты потом пересев с заднего сиденья на водительское, я попробовала на нем прокатиться. Да, да, конечно. Сколько тебе было лет когда ты села за руль мотоцикла? для 20 тебе было, наверное, да? Нет, больше. О! Больше. 25, наверное. Ой. 24. Ой. Ладно, я не такая старая, хорошо? Нет, я старый, здесь в этом кадре старый я, мотоцикл самый молодой. А почему в эфир? А потому что порекомендовали, порекомендовали, и все, я села, мне понравилось, я влюбилась в этот мотоцикл, и все, и уехала на дальники, но я пришла к выводу, что для меня город это не основное, мне было классно кататься на Дальняк. У меня был предыдущий вот выфер, он с тремя оригинальными кофрами, куда можно было впихнуть всю квартиру Непихуемое, просто. Да, да. Да. Вот, и это Не было Не только трусики там, да, купальнички, а там ой ой Да, да. Первая моя поездка была на выфере, именно на Новом, да, в этот же я там пошла в отпуск, съездила к родителям на Ставрополье, после этого вернулась в Ростов, и мне друзья с Киева написали, тогда еще, это был 14 год, Сказали, что что ты дома сидишь, давай приезжай. Я собралась и поехала. Все, просто собралась. и Я была на 100% уверена в своем мотоцикле. Вот на все 100%, что он меня не подведет. И это так произошло. Всё. Сколько ты примерно тратила вот, ну, в год на обслуживание, ну, там, выфера? Денег? Да. Такие расходники, как масло, фильтр, воздушный резина. фильтр. Резина поменя... колодки. Ну, резина кол колодки я поменяла, по-моему, один раз только. ГРМ меняла цепь? Да, поменяла. Мне вот пришлось... Сколько пробега у него Мы был? все знаем, 56 тысяч был. Наверное, смотанный был, скорее всего. Ну, возможно, что был смотанный. Да. Но история у того мотоцикла была такая, что э, девочка, купив себе хайбусу, Сузуки, неудачно на ней прокатилась, разложилась. И ей срочно нужны были деньги на ремонт, и она продавала свой. А денег у меня на тот момент было вообще там. 295 тысяч. Вот 295 тысяч. И она хотела его продать без кофры. Сказала, он мне не нужен без кофры. Мне нужны кофры. Это все, выфер, я буду. Выфер да, У я буду. Выфер был и, э, У кайбуса. нее был. Да, да, да, да. А где эта девочка? Я не знаю, она в Москве. А, в Москве. Москве. Московская, а. нет, Московская. Он мотоцикл с Москвы приехал. И ты оттуда его сама? Нет, оттуда я его не сама. Оттуда мне тогда привез его лифси привезли. Они ездили как раз он себе, мотоцикл ездил, забирал и мне А, я помню историю, да. Да. Они же да, да. на прицепе, что ли, везли его? Да, да? на прицепе. Все ну, тогда же весь Росбайкер мне деньги собирал на мотоцикл. Честно, я уже не помню это. Я помню, что Росбайкер мне на мотор собирал. Вот это было, да, вот это было крутяк. Да. Я так понимаю, ты переколесила чуть ли не пол Европы. Большую часть России, матушки, ты ездила по Золотому кольцу. Города, города. Нет, я не по Золотому кольцу поехала. Я поехала до Тюмени. Основная первая точка у меня была доехать до Тюмени. Вот именно из Ростова до Тюмени. Не знаю, точно. у меня там друзья, а, вот друзья. Просто, то есть не да. просто какая-то точка. А нет, вот... нет, не просто точка, я доехала туда и. Это сколько, две с половиной? Слушай, на общий круг у меня вышло вообще 7000 тысяч километров, ну, понятно, я не я знаю, сколько, сколько туда. Короче, сейчас видите там надпись, сколько от Ростова до Тюмени, да? Да, я не помню. Ну понятно, что с ночевками. Первая ночевка была у меня э, так просто, а вторую уже на перевале я ночевала, уральские горы там. И оттуда я уже путешествовала по России, я спустилась, заехала э, в Челябинск, потом Оренбург, из Оренбурга в Казань. Из Казани, в Казани у меня случилась проблема с цепью и звездами. Я чувствую себя лоха, потому что я так далеко не ездила. Да, после этого... Я позвонила, либо был вариант ехать в Москву, либо ехать в Самару. Самара ближе из Казани, естественно, благодаря ВФР-клаб, что им спасибо, привет. Да. Вот. Позвонила ребятам, они сказали, Танюха, приезжай в Самару, мы поможем, есть цепь новая, звезды бэушные, бэушные звезды так отдали, все поменяли, все сделали, огромное им спасибо, все. И уже из Самары да, я поехала домой, просто вернулась. В общем, в целом у меня заняло путешествие две недели. 14 дней. Ровно я каталась 14 дней. Самый такой каверзный вопрос для всех, кто... Ой, у меня денег есть. Сколько ты потратил за это путешествие? Ну, примерно. Это был какой, какой год? А, это был четырнадцатый год. И в четырнадцатом году. Ну, как бы вы понимали, да, сейчас разница цен может быть какая-то. Сколько ты потратила за две недели вот на эту поездку? Ну, учитывая то, что я человек очень такой коммуникабельный, общительный, у меня очень много друзей по всему миру. Минимум потратила. Я потратила чисто на бензин практически. Слушай, ну за две недели, ну не знаю, рублей, наверное, 8 тысяч. А вы говорите, нужно 18 миллионов долларов для того, чтобы доехать там из Москвы в Ставрополь куда-то. Мой совет, ребята, просто нужно иметь хороших знакомых по всему миру. Общайтесь, знакомьтесь, дружите, и все я будет классно. Я, я, я что, на, на старом мотоцикле я поехала еще на, в эфире в Европу, путешествие. Галопом? Больше, да, Галопом по Европе, да, кстати, мы получили грамоты с супругом по этому поводу. Галопом по Европе. А вы мы уже... ехали? Да. Он сзади? Да. Это самый первый случай, когда мужик сидит сзади. Слушай, ну он у меня умница Нет, просто, он, вообще он вообще сделал вообще. для меня подарок такой, я мечтала, хотела попутешествовать по Европе, uh -huh. и он для меня сделал подарок, сказал, в шестнадцатом году я прилетела в Ростов из Москвы и подготовила мотоцикл, полностью все сделала. Нет, предыдущий. предыдущий, да, подготовила, mm -hmm. собрались, все, он прилетел ко мне в Ростов, и мы с ним сели вдвоем и поехали, да, кататься. Мы проехали почти всю Европу. Ну, не захватили Испанию, Италию, Португалию. А так... страны все прям вот называют. О последовательно. А Наш когда если человек вперед, да. ему говорят, вот назови нет. так, а потом в обратном порядке. Да. Я, я не, не говорю, что ты Нет, Финляндия, Швеция, что у нас там, Германия была, Франция. Ты на СВшке 650, ты накатала сколько? Слушай, я немного накатала на СВшке. На СВшке СВ немного. Есть, ну там как бы не то, что территория была я и к родителям везел, ну там 400-500 километров, mm. это ну не знаю, ну максимум тысяч десять за два сезона. А на выфере я проехала, ну, знаю, вот честно, я никогда не считала сколько. Ты же, может быть, ну... Тщеславие не про тебя, я понимаю, ну, чуть-чуть, примерно там. Ну, чуть-чуть, ну, самая я скромная. не знаю, тысяч тридцать 40 может быть, немного. Обманываешь? Не обманываю, честно, я не помню. Я на Магни, наверное, столько же проехал, но учитывая, что я не ездил по Европе. Ну, по Европе-то мы проехали, там всего-то было больше 10 тысяч километров. Около сколько? Больше десяти тысяч ну, километров. Больше 10 тысяч, правильно? Да, Потом да. получается у тебя а, Россия это десятка, это еще минимум десятка. И... 20. Ну и так по местности. Ну ладно. Ну пусть на полтинник будет ты прошла, на полтиннике На этом сколько ты проехала? А на этом я чуть-чуть проехала, к сожалению. Не успели. Не успели. И в связи с чем тот продала? Тот продавался в связи с тем, что пополнение в семье было, да, уже, а техника должна, <смех> техника не должна стоять в гараже, она должна ездить, да, поэтому было принято решение продать. Скрипя душой, он уехал в Москву, но ничего. Я так понимаю, муж у тебя работает в Китае, он русский там, все, все да, полагается, да, но да, вы да. уехали в Китай. А, нет, он был в Китае, это я уехала к нему. Как тебе там? На чем там ездила? Там, там для меня супруг... Скутер 300, наверное, да. Нет, там мне супруг купил CB190R. Как бы я прокатилась несколько раз там, но я поняла, что это не мой вариант. Мне не нравится, потому что ездить там негде, некуда. Там нет асфальта. Асфальт есть в городе, а за город бетоном все залито. Mm -hmm. вероятность разложиться вообще mm -hmm. элементарная. И плюс к тому, что там наше водительское удостоверение хоть такое, хоть международное, не канает, надо получать именно китайское. да. Но сейчас в Китае не дают, не выдают категорию А иностранцам. Не знаю, почему, но у них каждый месяц все меняется, каждую неделю все. Ну как женщина, знаешь, Китай как же? Китай это женщина, у которой утром настроение одно, вечером настроение другое. Этот мотоцикл покупал для меня супруг. У меня не было возможности, я тогда переквалифицировалась вообще на электрический скутер, угу. с ребенком удобно было передвигаться на пляж, с пляжа, за покупками. Вот что-то такое, я хотела литр 200, все, прям сяду и помчу. Но что-то вот материнский инстинкт останавливал меня. И супруг мне выбирал, он говорит, давай Дукати купим. Он рассматривал Дукати Панигале, он говорит, давай. Он говорит, давай тебе купим голду. В общем, я сказала, говорю, не будем мы мучиться, не будем забивать себе голову всякими мотоциклами, потому что я примерить не могу свой зад, так скажем, угу. посадить, да, примериться. Вот. Покупаем мы Honda VFR 800, тот мотоцикл, который уже испытан, которому я который верю, ты знаешь, да. который я знаю, да, и чем он меня порадовал, он, конечно, визуально чуть уже угу. и на целых 5 килограмм легче, ну, чем ух. предыдущий. А за счет чего? Не узнавала? Нет, не узнавала. Ну, полегче, угу. полегче. По сравнению с тем, для меня этот велосипед вообще. Ну, то есть, тебе с твоим ростом, ты какой у тебя рост? Метр семьдесят один. И ты, получается, вот со своим ростом, ты спокойно с ним справляешься? Да, есть, конечно. что предыдущим, что с этим? Да, да. Нормально. При росте в метр семьдесят один ноги полусогнутые, все отлично. На полусогнутый? На полусогнутый. Этот выфер ты взяла в каком году? Этот выфер был куплен в 2019 году. То есть, разницы ты абсолютно не почувствовала? Вообще, за исключением того, что два сезона было у меня, два года перерыва. Угу. И я не ездила, ну, только угу. на скутере на электрическом. Угу. Ну, в принципе, почти одно и то же, но не одно и то же, Мы, главное двухколесное. Как далеко на нем каталась? На нем из Москвы в Ростов я перегоняла его, это самый дальний период угу. И все. Это а так. Сама? Да, сама, сама, да. Сама. Я прилетела с экипировкой в Москву, прям вот так вот в экипе я летела, шли им в руках. В Москве меня встретили, мы забрали мотоцикл, поехали сразу в МРЭО. Угу. И вот Там оформили в Москве. в Москве, да, угу. мы его оформили на меня. И все, и на стоянку, и на следующий день я уехала в Ростов. На заднем, да? Почти. Одна единственная у меня была поломка. но это так, это был мой недочет. Это в четырнадцатом году, когда я поехала по России на выфере. Цепь со звездами. Об этом я уже говорила. Как бы поменять надо было. Надо было изначально поменять, мне просто не хватило. Потому что пришел срок ему. Нашли сервис Honda, именно кто обслуживает по Honda. Это было во Франции. Заменили масло у нас была, плановая замена масла. И долили только антифриза, и все. Потому что я закипела немножко. Ну, то есть, получается, что там ни резина, ни каких-то там колодок, ничего такого никогда ничего. не Ничего, ничего не было. Все было изначально поменено. Советы девушкам, советы про выфер, Может быть, что-то можешь рассказать про этот мотоцикл. Надо, не надо, хорошо, да. плохо, нравится, не нравится, уверенность и тому Без подобное. Всех. Для меня это идеальный мотоцикл. Он, я в нем процентов уверена. Вообще, ну, по, в любом случае, да, мотоцикл обслуживается, и все расходники, все это меняется каждый год, и все это делают. Да, так же как и резину, масло, фильтра и все остальное. Вот. Из минусов, то, что мне не нравится, он в городе очень сильно греется. Да, потому что можно, если ты где-то застрял или на трассе ремонт. И застрял будьте готовы что ваши окорочка будут жареные будут жареной вы приедете они окорочка. будут красного цвета да вот это минус это все минусы это вот один единственный минус так вот он идеально ну, то есть то что он горячий да он горячий кстати я похоже понял почему он легче предыдущий то не такой жаркий был наверное а, тоже жаркий был. у него нет радиаторов сбоку, а у а, того есть. точно. Там, почему он был шире, у него два, с одной стороны и с другой стороны, вот так ставим. Я просто сейчас шире. смотрю, да. что-то думаю, радиатор да, где. Да, да, да, он спереди стоит, да. Что-то как-то не обращал раньше внимания, но, видимо, за счет этого он стал лечен. Из всех минусов, это только вот то, что он горячий. Да. Да. подогрев ручек может что-то здесь есть подогрев такой. ручек есть да. это Он оригинал идет ст стоковая. да идет в стоке уже очень сильно выручает есть трекшек контроль здесь тоже классная штука вот такая <laughs> да. Только а. зачем она нужна ну, но то есть ты прям чувствовал что тебя там поднесло там если ты едешь в дождь вообще супер но это нужно Человеку, который уже умеет ездить, либо текшн контроль нужен самому новичку, как и АБС, например, на твой взгляд. Мне как бы в дождь помогала Кстати, могу сказать, что в Европе гораздо дешевле а, именно в сервисе поменять масло, там же поставить фильтр, их фильтр. И... Они дают гарантию я перла с собой фильтр свой из россии масляный но я не знала просто как будет обстоять дело я считала что будет дороже но на самом деле купить масло просто купить масло 4 литра у них гораздо дороже чем у нас у нас допустим матюль стоит там четыре с лишним тысячи до да? на тот момент это вот в шестнадцатом году а во франции матюль стоил на наши деньги там 6 с лишним тысяч 4 литра да и дешевле было естественно поменять у них в сервисе заработать дешевле а расходники дороже а, да и было такое тоже хулиганин это у меня бы история у меня с прошлым мотоциклом да была такая нехорошая хвастаться нечем нас Рассказывай. я ехала к родителям в и в общем там расстояние 450 километров 380 из Да из Ростова, да, которую я преодолела на самом деле всего за четыре с половиной часа. Представляешь, как надо было фигачить? Это надо было не просто ехать, это надо было крутить на все деньги. Да. Я не остановилась на посту ДПС, где меня просили остановиться, я просто проигнорировала. он ну, там широкая полоса я ехала по рай полосы крайне левая, он с крайне правой, думаю, пока я буду останавливаться, это далеко, думаю, ну нафиг, поеду дальше, а номер был заклеен. Но я не учла тот факт, что с Невиномыска еще ехала за мной патрульная машина, которая с мигалками, со всеми там, давай за мной, со всей дури. ну к этому моменту я уже ехала 120, где-то там 110. Тебя догнали? Да, они меня догнали, я остановилась, ну, они меня... ты хотела, они тебя не Учитывая то, что у меня был номер заклеен. Тебя догнали, потому что ты так хотела. Ну, наверное. Так скажем. Да. Сколько а... ты шла, получается? 150. Да ладно. Больше пришло ну, Может больше. Ну, за 200 было 150. Ну, читай, а. 4... Блин, в милях, не, не в Говори какие. Их ошибка была большая, что они встали впереди меня, пока он выходил из машины, не торопясь, я просто отклеила наклейку с номера. Он подошел, вел со мной беседу, вы ехали, а меня там не было, ничего не знаю. Он, Неправда, это были вы, те мотоциклисты уехали. Это были... Я говорю, ничего не знаю. Поехали, посмотрим, все видео заснял. Я, я говорю, никуда не поеду, ничего не хочу, все, ничего не знаю. Mm -hmm. Дурочку включила. В итоге получилось, что э, сотрудник э, автоинспекции, он сам не знает, что мне было грозило за превышение. Какой штраф? Он не знал. И все остальное. Он не знал, да, я ему задала этот, этот вопрос: я говорю, что мне грозит. Он даже не смог мне на него ответить. Я говорю, ну все, тогда я поехала. В общем, так и расстались, да. Потом машина, пока я собиралась, подъехала машина, парень сказал, говорит, вы аккуратнее, на вас ориентировку дали. Я говорю, да, мы уже поговорили, пообщались. После этого случая, да, я стараюсь не нарушать, потому что прозвучали слова, куда ты так торопишься? Я говорю, к родителям тороплюсь. Он говорит, смотри, можешь не успеть просто. И все. Я стараюсь больше не нарушать. Важные слова, да. Да, да. Очень за душу зацепили, поэтому я все. Сколько максималку ты выжимала? Я попробовала, на, на этом я не пробовала, а на том 245. Просто это самый глупый вопрос. Сколько живет, сколько прет, максималку. Сколько хватает ему бака? Ну, вот, при среднем, там, трасса, город, либо чисто трасса. Чисто трасса, если ну, не торопиться, 29. 21? Да, угу. или 20, подожди. Даже... Не суть, ладно. 20. Там, вот, загуглите сами. Слушай, ну мне хватает неспешно ехать вообще там на 300 километров. Ты, ты едешь примерно 90-120? Да, да, Учитесь, да, да. как ездить надо. Да, вообще, вот надо идеально, идеально на 300 километров. Я в прошлом да. году, э, в позапрошлом году ездила во Владикавказ на этом мотоцикле, Ближайшая, так скажем, куда мне можно было съездить, меня отпустили прокатиться. Погулять, отпустили да, погулять. погулять. Да, ну на самом деле я ездила ради всего лишь там, я пришлю снимок один там из скалы, вот этот Георгий Победоносец, mm. по-моему, там на коне. Я же хотела поставить мотоцикл и а так сесть сфотографироваться. Со мной был пассажир, это мой брат родной. И когда я ему сказала, сказала, Алеш, мне через 300 километров надо заправиться, он мне сказал, Тань, мы через 300 уже приедем. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. <laughs> забываешься, да, забываешься, mm -hmm. что потому что на том мотоцикле <coughs> расход у меня был больше. Интересно. Может там больше откручивал? Не скажу, что больше расход. Просто я так заметила, даже если спокойно ехать по трассе, расход был больше. А этот более экономичный. Mm -hmm. Интересно, может потому что он легче, наверное, хрен знает. Может и легче, может и ветер этого, да. и обтекаемо, легче, и да серьезно, другая. Да. Да. Сопротивление ветра может может и я похудела, <laughs> поэтому Молодец. полегче стало. Да. Максимальный твой прохват в сутки? Сколько ты проезжала максимум? Тысяч, больше ты ну тысяча шестьдесят пять где-то такое. То есть Москва-Ростов? Да. За две недели тогда семь э, с лишним тысяч километров. У меня просто по факту получилось, я посчитала, что семь дней именно дороги было, и семь дней я смотрела города. Угу. То есть ты, получается, ехала именно там, оп, а потом на два дня пришла и смотрела город? Да. Да, не на мотоцикле. Да. Нет, не на мотоцикл. надо заднее полушарие мозга... Да, конечно. То же самое было путешествие по Европе. Мы всегда, мы приезжали в место, бронировали как бы гостиницу заранее, да, где мы останавливались, мы искали там в другом городе потом гостиницу, так бы бронировали. И мы, конечно, два дня оставали погулять, пиво выпить. Не, не то что два дня, там мы день едем, там у нас точки были запланированы, mm -hmm. то, что посмотреть. В основном, кстати, по Европе были не длинные перегоны были. На самом деле, как-то так все плотненько рядышком расположено, не то, что наша матушка Россия да, запилила, а там все рядышком, и самое большое там было, наверное, 800 километров. То есть, грубо говоря, сил один раз заправился, уже приехал. Да, да, да, да, да, очень все рядышком, плотненько. Компактно. да. Куда еще собираешься поехать в ближайшее время? А, не планируем, не знаю. Еще не знаю. Одно, просто факт в том, что так как у меня супруг он никогда не ездил на мотоциклах, но я его на это дело подсадила, он у меня увлекся именно гонками, но у, идея такая, что купить два одинаковых мотоцикла, он хочет один, я говорю, нет, только одинаковый, ну, почему одинаковый? А вдруг я захочу точно такой же, как у тебя и поехать путешествовать уже вдвоем. в твоем. а вдруг у него будет окажется мотоцикл лучше, чем мой. И что? Ну, Пускай а я, же, я тоже хочу. Лучше, ну поменяемся. <с поменяемся, да? Ну, тоже как вариант, согласна. Да, да. Нет, у нас еще Норвегия не охвачена. Норвегию хотим. Англия. Остров Мэн. Вот видишь, ты ты. Остров Мэн. гонки, ты ты. А, правда. Мэн, да. Не, на самом деле я хотела рассматривала себе мотоцикл, хотела. Мне нравится Африка. Твин? Да. Который последний. да, да. Но она, почему-то, всем нравится, я не знаю я, почему. Я, я переживала, что она по росту будет не подходить, и как-то я даже не рассмотрела этот вариант. Я присела, потом у меня была возможность. Плакотаться нет, но так вот рассмотреть ее поближе. Но я могу сказать, что для, имея Африку Твин, нужен еще один мотоцикл для города. Обязательно, потому что тот мотоцикл только для путешествий. Второй мотоцикл к этому. К этому? Да. Нет, я бы, наверное, скорее всего не к этому, я бы поменяла этот на тур и купила бы какой-нибудь кастом, маленький кастом или скутер, чтобы ездить в городе. Такой мотоцикл, он, ну, не для города. Вот это снять, крепление, прям спорт, вообще он так на Дукате похож, сразу становится, <смех> особенно в отражении. Но он везде Так он везде проходит, он вилочка мягкая, везде можно проехать, как танк. Но хочется все равно быть уверенным в том, что если ты уронил, не жалко. Столько пластика вот. хочется турендура, в которую можно и поставить резину позлее, да, и покататься. Но в городе, естественно, хочется что-то непринужденное, легкое. Я бы не отказалась и от скутов. туристически, чтобы можно было поехать везде и ничего не бояться, съехать с асфальта и поехать по любой другой дороге. Главное, чтобы бензин был. Что на, я просто сейчас хотел предложить тебе, как вариант, например, какую-нибудь баю купить. И вот тебе и для города, вот тебе и для там а, дом, для дом, такого... дом 25. Нет, да. я наверное, к этому не готова, потому что мое первое знакомство с Enduro закончилось падением и сломанным пальцем, да. Все, и после этого я на Enduro как-то не очень, мне не хочется. На чем катались в Китае? Как жили? Что делали? Почему? Как? А, на чем в Китае? В Китае ну вот этот э, CB190, который встал впоследствии, на нем учился ездить мой супруг, потом э, купили электрический скутер, на котором удобно, там моя переквалификация в связи с ребенком, и... Переквалификация, мне да, это Да, переквалификация, временная. И для трека, так как я подсадила мужа на мотоциклы, он купил себе F4i. Он там купил F4i? Да. А где он ее взял? Ну, без документов, без ничего, конечно. Там же очень много, нет, там очень много завозят мотоциклов. Естественно, они бездоковые. Очень много. А откуда они их везут? Из Японии? Япония. Потому что, насколько Европа... я знаю, в Китае там же запрещено там больше 300 кубиков, там что-то такое, да? Но сейчас нет, сейчас, конечно, выпускают, там 600, по-моему, есть что-то из нового, именно для Китая делают, конечно, есть, но... А трек там именно мотоциклет или просто да, какой-то... Да, нет, мото, нет, мототрек. Нет, да, мототрек, да. Да, есть мото... Ты как учила язык? Знаешь, не знаешь? Нет, там, не знаю. Или там не, хватает... И не там, пусяо Нет, я китайский язык не учила, не знаю, он очень сложный. А у меня супруг больше 25 лет прожил в Китае, он и учился просто там, в Китае университет закончил. Когда ты долго живешь, ты просто приспосабливаешься, ты понимаешь, о чем речь идет, но сказать ты об этом не можешь. В принципе, в магазине знать китайский язык не обязательно, потому что там все как в супермаркете. А, Нет, пошел пришел, с полок, просто. взял, да, на кассе деньги. Главное знать рассчитал. цифры, сколько это стоит. Да. Да. Что мне не хватало в Китае? Мне не хватало такого, скажем, социального общения, да, да друзей, как бы так встретиться, пообщаться, потому что интернет интернетом, а живого общения не хватало. Ну интернет там такой себе. Да, там плохенько, плохенько. У нас все время жалуются, что у нас тут все плохо, хотя в России один из самых скоростных интернетов и самых дешевых. Ладно, спасибо тебе большое за твой прекрасный рассказ. Пожалуйста. С вами Патрик. Татьяна Лиса, всем пока. пока. Кстати, это Лиса Патрикеевна, но она не моя дочь.